Терморегулятор W1401 предназначен для поддержания температуры на уровне заданном пользователем. Может автоматически поддерживать температуру в диапазоне от минус 9 до 99 градусов Цельсия. Точность измерения и регулировки температуры 1 градус Цельсия. В комплекте есть выносной термодатчик, обычный термистр с сопротивлением 10 кОм. Длина датчика 30 сантиметров. При желании датчик можно удлинить проводом ЖВП 2х0.75. Я удлинял до 2 метров без последствий. Датчик устанавливается в гнездо, расположенное на терморегуляторе. Питание терморегулятора 12 вольт постоянного тока. Контакту плюс подключаем плюс 12 вольт, а минус – 12 вольт контакту минус. Контакты, которые находятся с правой стороны реле, это контакты, которые включают и выключают нагрузку. Контакты нормально разомкнуты и гальванически развязаны от питающего напряжения 12 вольт. То есть могут коммутировать нагрузку, отличную от питающего напряжения 12 вольт. В данном видео я буду коммутировать нагрузку 220 вольт переменного тока. Коммутирует нагрузку вот это реле. На нем написано, что максимум 10 А при 220 В переменного тока и 10 А при 30 вольтах постоянного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте. При подаче питания начинает светиться три дисплея. Большой дисплей показывает текущую температуру датчика. Дисплей, который находится возле красного светодиода, Показывает, при какой температуре терморегулятор подаст питание на нагревательный или охлаждающий механизм, в зависимости от задания, которые стоят. Регулировать температуру включения можно двумя кнопками с надписью «Старт». Нажимая на кнопку стрелочка «Вверх», мы увеличиваем температуру включения а нажимая на кнопку «Стрелочка вниз», мы уменьшаем температуру включения. Дисплей, который находится возле зеленого светодиода, показывает, при какой температуре терморегулятор отключит питание от нагревательного элемента или охлаждающего механизма. Регулировать температуру отключения – можно при помощи двух кнопок с надписью Стоп. Кнопкой стрелочка вверх мы можем увеличивать температуру выключения. А кнопочкой стрелочка вниз мы уменьшаем температуру выключения. Сейчас покажу как терморегулятор работает в режиме нагрева. Установим температуру включения 20 градусов. А температуру выключения 25 градусов. При понижении температуры до 20 градусов. Терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент, о чем сигнализирует красный светодиод на терморегуляторе, которая останется включенным до достижения температуры до 25 градусов. После чего терморегулятор отключит нагревательный элемент, о чем сигнализирует зеленый светодиод на терморегуляторе и не включит нагревательный элемент, пока температура не опустится до 20 градусов. Итак, терморегулятор будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. При отключении питания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти и повторная настройка не нужна. Режим охлаждения. Установим температуру включения 25 градусов. А температуру выключения... 20 градусов. При достижении температуры 25 градусов терморегулятор включит охладительный механизм, кондиционер и выключит его, когда температура понизится до 20 градусов. После этого он не включит охладительный механизм, пока температура не поднимется до 25 градусов. Итак, он будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. При использовании с охладительными механизмами следует понимать, что в данном терморегуляторе отсутствует функция задержки на включение реле. Поэтому поставьте большую разницу между включением и выключением реле или не используйте данный терморегулятор с охладительными механизмами. Если установить температуру включения и выключения одинаковой, то терморегулятор отключит питание от охладительного механизма или нагревательного элемента и не будет реагировать на изменение температуры. В данном терморегуляторе существует звуковая сигнализация. Если датчик вышел из строя, на дисплее две буквы L. Подается звуковая сигнализация. Если терморегулятор подавал питание на нагревательный или охладительный механизм, то он обесточит последний. Если температура превысит 99 градусов, то на дисплее будет две буквы N. И подастся звуковой сигнал. И также обесточится нагревательный элемент.